Представляю вашему вниманию воздухоочиститель Supra SAC-200. Включим в розетку. Отлично. Лампочки на приборе светятся. Попробуем включить прибор. Не включается, видите? Попробуем включить с пульта. Прибор включился со второй попытки. Шумит как пылесос. Светится красный светодиод, качество воздуха плохое. Ионизация сейчас выключена. Из кнопки на приборе не включается. Включается только с пульта. Ионизация включена Прибор не выдает ионизированный воздух У ионизированного воздуха присутствует характерный запах Также на приборе не активируется таймер а активируется только с пульта Таймер включен Как мы видим, прибор нам показывает воздух средней загрязненности За минуту и 25 секунд Еще немного подождем, и воздух станет абсолютно чистым, судя по индикации прибора. В начале видео я не упомянул. Объем помещения около 50 кубометров. Вот, включился зеленый индикатор. Буквально меньше, чем за 2 минуты прибор очистил 50 кубометров воздуха. По-моему, это бред. Сенсорные кнопки не работают. Вот, работает кнопка, смена скорости. А тут кнопки не реагируют на нажатие. Кнопки не работают. Немного погодя прибор отключится. Вот, кстати, покажу пульт, чтобы было видно что я ничего не нажимаю. У меня в комнате сейчас ужасно пахнет клеем, потому что я клеил здесь кое-что А индикация прибора показывает, что воздух чистый Сверху прибора воздух дует. Фильтр установлен как положено, пленка снята. Здесь установлен датчик качества воздуха. Прибор сам отключился. Все. Прибор на кнопки не реагирует. Включается только с пульта. Обратите внимание, прибор показывает плохое качество воздуха. Буквально только что горел зеленый индикатор. Это говорит о том, что прибор неверно снимает показания загрязненности воздуха. На этом, пожалуй, все. Делайте свои выводы.